Добрый вечер всем гражданам Российской Федерации. Сегодня мы поговорим о новинках среди фильмов. В 21 час 1 сентября выйдет новый крутой ужастик про повара «Оно». Этот фильм стал популярный во всех странах мира. Критики оценивают этот фильм по 10 звезд из 10 возможных. Надеемся всем понравится этот ужастик. Далее поговорим о интернет-платформах. YouTube стал самой популярной площадкой для видеопросмотра. Только правила YouTube стали сложными для многих авторов своих каналов. Надеемся, скоро правила станут чуть менее сложными. Следующие новости. В современных играх произошел крупный сбой, из-за чего многие игроки много жаловались на популярные игровые площадки, хотя они в этом не виноваты. Далее мы поговорим о делах внутри страны. В Российской Федерации ничего нового в этот день не произошло. В следующем интервью мы вам расскажем о новых игровых проектах, которые готовятся к выпуску и очень хорошо оценены игроками и критиками. Всем удачного дня. Всем пока.